Всем привет! Сегодня мы вам попробуем рассказать о ДД. Домен да -да -да. Driven или Driven. driven. driven, driven дизайн. Дизайн. Нет простого ответа на этот вопрос. А, нельзя сказать, что это какая-то методика или паттерн, какой-то или подход. А, это набор практик, больше связанный с, с разработкой. Ну, бизнес приложение То есть в основном это применимо каким-то бизнес-приложениям. Как надо разрабатывать, на что обращать внимание, чтобы а, потом не было больно. А какой-то пример ты можешь привести? Потому что, ну, если Прим... это не паттерн ну, программирования, при... то пример, то чем... да. Вообще, откуда, почему оно появилось? А, потому что если посмотреть на графики а, трудозатрат, наложенные на время выполнения проекта, соответственно, на его, ну, на, на, на возрастание кодовой базы, то можно увидеть там нелинейный рост. То есть, чем больше проект, чем больше кодовая база, чем дольше он длится, тем стоимость одного любого изменения становится выше. И, и команда растет, количество программистов растет. И в итоге а, многие проекты, они как бы останавливаются просто потому, что стоимость любого изменения становится просто, просто колоссальной. То есть ничего в систему нельзя внести, чтобы... То есть, каждое изменение ее может очень сильно поломать, и чтобы вот этого не допустить, надо проделать очень большую работу. ДДД, как расшифровывается и в чем помогает у нас этой проблемой? Если переводить с английского, то ну, наиболее такой подходящий перевод ⁇ это предметно-ориентированное проектирование. Вот. Mm -hmm. Здесь вот ключевым словом с английского то есть емкое слово domain. Mm -hmm. это вот На нас можно перевести как предметная область. То есть это подход к разработке, который опирается во всем на предметную область. Вот, когда эту фразу так произносишь, кажется, что как-то можно по-другому, разве, ну, разве не все так делают? Мы всегда так делаем. Мы там, у бизнеса узнаем, что надо реализовать и начинаем реализовывать. Но на самом деле не так. Если так глубже разобраться, то происходит не так. То есть, когда вот, какая-то бизнес-задача уже доходит непосредственно до реализации, то это заканчивается тем, что разработчики как непосредственные вот воплощатели в жизнь в программном коде вот этих бизнес-задач, они начинают думать терминами своими. То есть если, ну такой самый классический пример, что если что-то, какая-то там бизнес-сущность, например, там какой-то заказ, если он должен быть сохранен в базе данных, то разработчик будет думать о нем как о наборе таблиц, на которые этот заказ должен в итоге лечь. И вот эту свою мысль он начинает и в коде отражать. То есть все сущности, связанные с заказом, которые все артефакты, которые должны появиться в коде для того, чтобы -то обеспечить работу этого заказа, они будут опираться на те структуры данных, в которых он хранится, а не на как бы скажем так не на ту модель которая заказа ну, которым я заказ является в жизни то есть происходит такой ну скажем так ментальный разрыв между заказчиками и пользователями системы и исполнителями которые выполняют и вот если там в начале проекта или в маленьких системах он не критичен то есть как-то можно договориться то в больших системах Получается, не пропасть. Есть, в какой-то момент это превращается в пропасть, и исполнители перестают понимать, что хотят заказчики, как им это внести в эту систему большую, же сложную. А заказчики не понимают, как система работает и почему она так плохо работает или странно работает. Ну а вот на примере заказа, если говорить о диаметрально противоположных примерах, да, к примеру, как заказчик. Я могу понять, что это. То есть, что-то пришло ко мне с интернет-магазина, у меня есть набор там, товаров, которые у меня заказали, заказчик, какой-то его идентификатор. Вот как можно воплотить противоположные сущности с точки зрения кодовой базы? То есть, ты рассказываешь о том, что это можно сделать хорошо или плохо, да? Или там оно перестает а -а -а. пониматься? Или, нет, или нет, хорошо или поня... плохо, да, то есть, это не совсем так. У каждой компании заказ свой. Вот вроде как у все, все, все оперируют понятием заказ, но у каждого заказ свой. Они вкладывают в него разный смысл. То есть там разный набор каких-то параметров, которые там разных полей, каких-то атрибутов у этого заказа есть. Вот. И вот именно так же он должен быть реализован в коде. DDD решает одну из проблем – это именование. То есть бизнес может называть заказ одним словом, а в коде он может быть превратиться в другое слово. Соответственно, команда разработки оперирует вообще не понятием заказа, а каким-то понятием запрос, например. Это из личной практики. Клиент называет запрос, мы называем заказ. Элементарно даже на этапе каких-то ТЗ, каких-то переписок, переговоров уже возникает непонимание, что же мы должны. Одни говорят запрос, другие говорят заказ. А почему так происходит? Ну, я, то есть тут есть, надо еще, наверное, рассматривать две ситуации, да? есть ситуация, когда у нас, и опять же, ДДД решает ли эту задачу, у нас есть системы, когда мы FromStretch с нуля, да, разрабатываем, то есть у нас на уровне 0, то есть, ну, не совсем с нуля, там какие-то фреймворки, какие-то там базовые вещи, а, и мы разрабатываем предметную область, а есть ситуация, когда мы а, разрабатываем на базе уже какой-то существующей системе, так вот, ДДД, он применим к обоим ситуациям, потому что когда с нуля, понятно, мы можем там оперировать одинаково. Я так понимаю, там в методологии это одинаковые сущности. Ну, надо как у заказчика, так и в разработке использовать. Но если мы говорим про существующие системы, то получается, что подход не применим, потому что сущность уже названа как-то. А, скажем так, существующим системам, которые не изменяются, которые мы не изменяем, мы, к сожалению, ничего уже сделать не можем. То есть, вот оно как есть, так есть. То есть мы изменить ничего не можем. Mm -hmm. Ну вот я там чуть дальше расскажу про основные, скажем так, вот паттерны, которые в DDD. То есть какие-то из них частично ну, можно применить к системе. Но в целом сказать, что это будет полностью вот этот подход DDD, нет. То есть в основном это можно применить системам, только которые разрабатываются, только вот начинать. Даже mm -hmm. еще лучше до начала разработки сразу решить, что мы так работаем. Вот. Это, наверное, единственный способ э, более-менее соответствовать этим подходам. Если система развивается, но, допустим, она была разработана без применения этого подхода, ну, если мы не можем переписать то, что есть на данный момент, то э, есть такой общий подход, как работать с унаследованными системами, мы должны их изолировать. Угу. Мы можем то, что есть, изолировать заморозить, сказать, вот это у нас есть. И мы, ну, мы принимаем с тем, что мы живем, вот есть такой кусок, который сделан не так, как бы нам хотелось, мы с этим ничего делать не можем. Мы его изолируем, а все новое, что мы добавляем в систему, мы уже ну, делаемся вот по вот этим практикам, которые описывают DDD. Давай, наверное, переходить к паттернам, и в которыми оперирует ДДД. Значит, можно набор паттернов, которыми Который описывает вот этот подход DDD, вот как подход, по-другому, наверное, точнее не назовешь. То есть они делятся все на две больших части – стратегические паттерны и тактические паттерны. А, вообще DDD – это плод трудов одного человека, Эрик Эванс. Вот, есть, в 2003 году написал книгу, в котором ну, все эти паттерны были описаны. В сообществе она называется «Большая синяя книга». Есть еще вторая книга, «Большая красная книга». А вторая красная <с. прошла. Вторая красная называется, ну, как, опять в переводе, «Реализация ДДД». Ага. То есть переосмысление вот этой. То есть первую книгу можно сказать как теория. Вот мы написали, продумал теорию, описали все проблемы и как их решать с помощью вот этих паттернов. Вторая книга больше рассчитана, уже описывает реализацию, mm -hmm. как применять эти паттерны в различных ситуациях. Это две основных вот, источника информации по, ну, по... Сколько лет между, между ними? И если я сейчас не ошибаюсь, 10 лет. Mm -hmm. Вроде одна 2003, другая 2013. го mm -hmm. вот. Могла ошибаться, возможно, какие-то переиздания, но самому этому подходу ну, не так мало, но применяется он, о нем mm -hmm. многие говорят спорят, но на самом деле применяют немногие. И в книгах, и в жизни эти паттерны вот они разбиты на эти уровни, и так и применяются. Есть, и уже из э, вот этого разделения на стратегические и тактические, сразу становится понятно, должно, да, должно быть понятно, что важнее. Э, что важнее стратегические паттерны. Но есть такая проблема, что многие хватаются за использование DDD, начинают с тактических паттернов. Это привносит сложность в работу и очень мало пользы. То есть без стратегических, без понимания использования стратегических паттернов как бы подход ну, слабо в чем-то ну, поможет. Значит, самый первый и самый важный называется универсальный язык. Вот. Он говорит о том, что между разработчиками и бизнесом должен быть выработан универсальный однозначный язык. То есть каждая, каждая сущность, которая ну, в бизнесе, которая будет потом отражена в системе, должны иметь одинаковое название. Вот казалось бы, очень про... ну, что здесь такого. И на самом деле этот подход там, ну, под разными названиями давно присутствует. Слова, терминов или еще как-то называется. Но по сути это вот согласованный перечень наименований. Получается ли так? что невозможно сделать универсальную систему. Ну, в том а -а -а. смысле, что словарь терминов у бизнеса всегда будет разный В силу исторически сложившихся фактов. Ну, компании, которые доходят до уровня написания каких-то систем для себя, обычно уже не на стадии стартапа или не на стадии э, раннего детства, по Адизосу неважно, а они уже где-то там либо в активном росте, либо в расцвете, и у них уже сложившийся какой-то собственный паттерн. И возвращаясь к вопросу, не получается ли так, что не, нельзя сделать никакую универсальную систему? Ну, Универсальную систему сделать можно, но вопрос терминологии будет ставить очень остро. То есть придется... То есть вот этот универсальный язык, вот он нужен и точка. Как он будет реализован, либо бизнесу придется принимать ну, в своем как бы обиходе перенимать термины из допустим из какой-то универсальной системы которая начинают пользоваться первый вариант второй вариант им придется составлять словарь который будет говорить о том что вот мы говорим у себя так а вот в этой нашей системе это называется вот так потому что ну, она была уже готова, или она какая-то, мы взяли готовое решение, мы не привыкли их так называть. Тут суть такая, что чем больше будет проблем вот в этих в переводах, смыслов, вот этих, тем труднее будет разрабатывать, и тем больше будет проблем на уровне, вот, уровне где-то кода оно а, В книге Эрик, он оперирует двумя этими фактами. Ну, то есть с системами с нуля? Да, и с систем... да, нет, как таковую так не рассматривается. Угу. Просто э, тут надо понять, это, это как бы не, не то, что должен быть готовый артефакт, то есть ДДД не дает каких-то жестких указаний, что это должна быть вот такая-то табличка с двумя колонками, или с тремя, или с четырьмя. Это вот такой принцип, подход. У вас должен быть, угу. оп, должен быть общий язык э, между разработчиками и бизнесом. Причем он должен быть где-то зафиксирован, чтобы любой мог посмотреть и понять, что, о, чем, ну, о чем идет речь. Очень, казалось бы, простая вещь, но на самом деле ее, она очень редко присутствует. Или она, допустим, на каком-то начальном этапе, когда идет какое-то первое там, описание ТЗ, составляется, а потом благополучно вот в таком виде и живет. То есть туда никто не смотрит, она не дополняется, не изменяется. И если мы говорим о, э, как бы о нашем да, там, рынке, если мы под наших заказчиков делаем, русских, там, русскоязычных, там, украиноязычных, то у нас возникает еще одна проблема. Это трудности перевода. Потому что нам мало того, что нам надо подружить как бы, бизнес и команду, нам еще надо пытаться найти адекватные переводы на, на английский язык. Ну, большинство как бы, платформ для разработки подразумевают э, использование английского языка. То, как оно написано в коде, так и разработчики будут общаться между собой. То есть их нельзя заставить общаться какими-то непонятными бизнес. языком бизнеса. Mm -hmm. А бизнес не заставить общаться языком разработчиков. И вот если у них будут одни понятия, то они и будут общаться одними понятиями. То есть DDD вообще там идет до того, что код должен быть написан так, что человек, который отвечает, ну, допустим, за эту бизнес-задачу, его смотрят, и ему понятно, что там происходит. То есть он видит знакомые слова, знакомые понятия. А нас уже в беседке настигло солнце, поэтому мы перемещаемся. Ну, продолжим. Дальше в стратегических паттернах что еще, кроме слова? Следующие стратегические паттерны, они вытекают из универсального языка. Когда начнется попытка составить этот универсальный язык, то начнутся, скорее всего, противоречия. Связанные с тем, что даже внутри бизнеса очень часто одну и ту же сущность называют по-разному, в разных отделах. То есть там в каком-нибудь отделе продаж это может быть сделка, а допустим... Волтери, инвойс. Волтери, да, инвойс, да, или счет, ну или что-нибудь такое. Вот. И, и получается, что вроде как бы сущность, если так очень на нее сверху посмотреть, обобщить, это вроде вот оно. Но каждый ее называет по-своему. И вот тут как раз мы приходим к тому, что к понятию ограниченных контекстов. Вот. И суть этого паттерна — выделить набор как бы, контекстов, в рамках которого действует вот этот универсальный язык. То есть, или если по-простому говорить, то вот у нас есть ограниченный контекст, например, продажи, и в рамках этого контекста есть свой словарь. А в рамках там, бухгалтерии или закупок, или там сервис какой-то, сервис-центр или производство чего-то там, у них будет абсолютно свой. То есть на уровне словаря, решая эти конфликты, у нас появится маппинг контекстов между да. собой. Когда Мы, мы когда составим, будем составить этот словарь, мы поймем, что mm -hmm. наша система на самом деле она внутри состоит из нескольких подсистем. То есть, она... И если, ну допустим, даже если конфликт не возник, все равно имеет смысл понимать, что вот этот термин он используется только в производстве, а в бухгалтерии вообще никак, ну, то есть они с этим не, не оперируют. То есть разбить по вот, вот этим контекстам использование этих терминов. А термины, у которых, между которыми происходит конфликт, должны быть отражены во все, ну, в обоих контекстах, где они используются, но иметь, допустим, разные имена. Имена тоже, может быть, одинаковые имена, но сущность может быть у них разная. Поэтому если у вас есть... Допустим, понятие клиент, и он присутствует там и в продажах, и, и в закупках, и в там, производстве, э, все равно имеет смысл, то есть в каждом из этих контекстов должен он присутствовать. То есть не надо выделять один, так, это у нас клиент э, контекст общих понятий, и он угу. используется везде. Правильное выделение этих контекстов — это вот очень важное решение, потому что DDD подразумевает, что, э, опять же, как я ранее говорил, что код, должен максимально отражать вот предметную область. То есть, если у нас то есть, сущности в коде должны называться так, как сущности предметной области, структура кода должна соответствовать структуре вот этих э, контекстов. То есть у нас код должен полностью отражать предметную область. То есть где-то в коде будет какой-то набор сущностей, который будет отвечать за ограниченный контекст продажи. Угу. Опять же, есть два вопроса сразу возникло. Нет ли пересечения с бизнес-аналитиками да, и понятиями, которыми оперирует БОБОК, а для них, то есть определение тоже контекстов там и так далее. Второй вопрос, каким образом, вот на уровне кода, каким образом мы оперируем контекстом клиента, плюс-минус понятно. Название, то, как это называют заказчик, словарь, разработчик, ясно. Но если мы говорим про разный для разных подразделений разный контекст, то как он может быть отражен в инвойсе, если все-таки если там в коде, если там заказ, там инвойс, то уже название разное. Что мы в коде используем? Какое из или придумаем вообще третье? Внутри контекста бухгалтерия, эта служность будет называться инвойс. И в коде тоже. Внутри контекста продажи. Это будет заказ там или сделка. Непонятно. С точки зрения кода объекта 1, он должен быть как-то назван. Ну, э, почему один Объекта будет 2. Будет объект Invoice и будет объект там заказ. Да, мы дублируем э, сущность внутри базы данных. А, мы сейчас не о базе данных. Первое, что надо сделать, забыть про базу данных. Э, база данных это, это как обслуживающий персонал. Ее задача сохранить состояние нашей предметной области, зафиксировать его. Вот. И когда мы говорим вот о, вот, как бы о проектировании на, на уровне контекста, мы должны вообще забыть о, о том, что у нас существует база данных. Это как раз, это как раз проблема, почему мы пришли сюда, э, к DDD, почему пришли к DDD, потому что думали в терминах базы данных, с точки зрения базы данных, это должна быть там отдельная табличка, у нее должно быть какое-то имя. Вот. И оно одно, и нам надо выбрать. А DDD говорит о том, что не надо выбирать какой то не надо обобщать. Каждый должен использовать те термины, в которых ему привычно работать. И код должен отражать реальность, вот как она методовать, как она есть. Работа с данными будет с одними. И теми же. На таком уровне проектирования контекстов невозможно это решение принять. Скорее всего, скорее всего, да. Но возможно, и даже на уровне базы данных будет разделение. Окей, есть некоторые противоречия, но э, окей, да, какие дальше используются? Возможно, дальше будет ответ в стратегических. И последний, после того, как определены э, ограниченные контексты, наступает следующий шаг. Надо построить карту этих контекстов, то uh -huh. есть эти контексты как-то между собой взаимодействуют, то есть они обмениваются информацией Каком-то объеме, то есть, можно представить, что каждый контекст это, собственно, это независимая система. У нее есть что-то на входе, какие-то данные приходят, какие-то данные на выходе, вот. то есть, а часть э, терминов не покидает этот контекст. То есть, они используются только внутри него, только внутри бухгалтерии имеет смысл использовать там, оперировать какими-то планом счетов. Например, он дальше по системе не распространяется. А вот, допустим, какая-нибудь там заказ он может в в контекст бухгалтерии прийти и допустим какой-нибудь статус о том что там документы куда-то переданы по этому счету или он там оплачен они могут уйти в извне в другой контекст где зафиксируется о том что там счет вот такой-то счет по нему прошла там, допустим оплата из вот и составляется карта этих контекстов зависимость между зависимости строятся между ними какой контекст от которого зависит и какими они э, ну как бы данными обмениваются э -э еще очень важным является то есть если мы говорим о разработке, допустим, ну, вот с нуля какой-то новой системы, то э, очень часто можно выделить один какой-то ключевой контекст. То есть есть какой-то, ну в любом бизнесе есть какая-то основная как сказать, основная сущность, да, какая-то основная идея, которая приносит, в общем-то, деньги, которая является ключевой. То без чего бизнеса не будет существовать. И, И вот Для это, чего мы выделяем его? Чтобы можно было, скажем так, принять решение о том, как реализовывать. Так вот, вот этот ключевой контекст, обычно, когда его удается найти, выделить, то э, есть такой совет реализовывать его как раз с, с максимальным применением подхода DDD там, на уровне тактических паттернов. А все вспомогательные контексты, допустим, можно не использовать DDD при их реализации, упростить разработку. То есть разработка по DDD, она, скорее всего, займет больше времени, ну, больше трудозатрат, и, соответственно, дороже будет стоить. А вспомогательные контексты не так важны для нас. И мы можем, во-первых, разрабатывать их быстрее, проще, с применением других подходов. Мы можем отдать на аутсорс, например, разработку этих контекстов. Или мы можем понять, что есть какое-то стороннее ПО, которое решает проблемы этих контекстов. То есть, если у нас контекст бухгалтерии, мы можем взять готовое решение для бухгалтерского учета. А какой-нибудь там специфический там домен продаж мы будем реализовывать своими силами и с, ну, с применением как раз полных практик DDD на тактическом уровне. Хорошо. Правильно ли я понимаю, что в контекст и в словарь вписывается не только то, что мы делаем сейчас, но и внешние системы, которые решают ценностно образующий бизнес-процесс. Ну, то есть то, что нам для бизнеса является вспомогательной функцией, мы можем делать с помощью других систем, но должны ли они в этот словарь быть вписаны? То есть если мы говорим о том, что ну, вот мы, разраб... мы говорим о разработке новой системы, если, допустим, она потребляет извне какие-то данные или куда-то их передает, то желательно эти данные внести в словарь и, соответственно, контекстом, который является внешним, тоже его подключить не в полном виде, то есть нам уже не надо подробности устройства, ну вот этой системы, которая внешняя, о которой мы говорим, но хотя бы на уровне э, понимания данных, которые из этой системы к нам придут или какие мы ей отправим, то вот эти вещи должны быть в словаре. Опять же, мы будем делать какую-то интеграцию, в любом случае это как-то должно отразиться в нашем коде, что мы оперируем с этой системой. А в этом и разница между стратегическими паттернами и тактическими. Правильно понял? Да. Есть, есть еще какие-то критерии? Нет. Так, просто тактические паттерны – это паттерны на уровне, вот, вот как, мы будем, как мы будем конкретно вот, допустим, решать ситуацию с заказом. Что мы создадим – один объект, два объекта, как назовем, каким образом будем с ним работать, в какой момент сохранять состояние. Ну, то есть такие уже очень, очень низкоуровневые но, но на уровне реализации приложений. Как часто у нас вообще в проектах и э, насколько распространена методология, много лист. Потому что почему, откуда вопрос? Очень часто есть вещи, которые появляются на хайпе, которые, которые потом являются mm -hmm. довольно спорными. Ну там микросервисы те же, к примеру. Да? Был огромный хайп, потом сейчас начали немножко уже пересматривать э, взаимодействие, их количество и вообще их необходимость. Вот насколько это используется, насколько это э, методология, которая опробована жизнью и количеством проектов. Сложный вопрос. Ну, то есть есть комьюнити, да, которые как-то делятся, их много, немного встречаются ли там какие-то наоборот сложности? Допустим, начали использовать, ага, начали использовать микросервисы, и там тоже возник целый пласт ну, отдельных проблем, вот, да. Вот, вот, вот, можно зацепиться сейчас за микросервисы, uh -huh. хороший как раз пример. То есть проблема с DDD номер один, на мой взгляд. Все разработчики, вдохновившись, ну то есть словили кучу граблей, набили себе кучу шишек, в постоянной переделке, в непонимании вот как это работает, постоянно что-то не работает, они Ухватывается за эту идею и бросаются, реализовывать тактические паттерны. То есть они вот, точно, сейчас мы переделаем, и все будет классно. У нас не будет этого потока неработающих работающих <coughs> как бы проблем, что у нас ничего не работает, что, бизнес, что вы нас не понимаете, вы делаете все время не то. О них бросаются сразу реализовывать тактические паттерны. Но без привязки к стратегическим это просто не работает. Это бесполезно. То есть код усложнится время разработки увеличится, пользы никакой не будет. С появлением микросервисов, скажем так, у них опять пошел новый рассвет DDD. Почему? Потому что все начали пробовать тактические паттерны, ничего не получается, толку никакого. А микросервисы говорят о том, что нам надо нашу систему разбить на, независ... на какие-то максим... ну, небольшие кусочки, которые будут там между собой взаимодействовать. И вот тут как раз DDD очень классно ложится на микросервисы. По сути, DDD говорит о том, что а давайте мы каждый наш контекст, это будет микросервис. Каждый наш контекст. Вот стратегически или каждый наш контекст? Нет, на стратегическом уровне, когда угу. мы поделили нашу предметную область на ограниченные контексты, получается, что вот как раз, вот вам готовая карта микросервисов. Вот, каждый контекст — это микросервис. Справедливо, в микросервисах, у каждого микросервиса ну, должна быть своя база данных то есть свой, и свой набор объектов. Тоже это хорошо ложится на э, представление об ограниченных контекстах в DDD. Что каждая сущность, если она присутствует в двух контекстах, она в них и должна быть э, ну, отдельно представлена. Потому что в каждом контексте одна и та же сущность может меняться независимо. С течением времени мы захотим э, расширить не получится ли так, что у нас очень сильно контекст ограниченный департаментами, которые эти выполняют? Крайне редко у компания оперирует процессным подходом, ну, то есть обычно компания оперирует функциональным подходом. То есть, есть есть продажи, есть производство, есть там финансисты и так далее. То есть для, ну, как минимум из там, моей практики, там, больше 90% так точно. И очень мало оперирует процессным подходом в компании, когда начинается это в одном департаменте, а заканчивается это там, в шестом департаменте. Не получится ли так, что с применением DDD мы получим ограниченные контексты по департаменту? То есть и в каждом департаменте свой не Немаленький микросервис или набор микросервисов с отдельными базовыми данными, которые мы потом просто даже не соберем. Ну, скорее всего, получится. А а проблема, что с этим делать? Ну, <свят> Проблема-то, вот после того, как хайп по микросервисам чуть-чуть спал, какая вынесла проблема? Что с ними все, все там отлично работает, только их надо правильно разбить. Если раз, а разбить их правильно очень сложно. И вот в зависимости от качества их разбиения. Вот от этого качества и будет зависеть вся все, все последующая как бы, реализация. Что если мы на уровне э, вот, составления вот этой карты контекстов решили, ну давайте каждый у нас отдел, мы его типа это отдельный, ну, это отдельный контекст и так и реализуем. И если у вас внутри… Э, и вот здесь есть плюс вот сейчас плюс какой, что DDD вам покажет проблемы вашего бизнеса, что если у вас есть между департаментами проблема, что каждый департамент не хочет сотрудничать или какие-то проблемы с коммуникацией. Вот это все будет перенесено в код, и вы получите по сути те же самые проблемы, которые у вас есть в, ну, в, На в жизни, да. То есть, да. как раз вот суть DDD это перенести вот то, как есть, в код. И если как есть плохо, в коде будет то же самое. То есть вы получите систему, которая будет полностью отражать, ну, максимально близко отражать процессы, которые происходят у вас. А, окей, есть о чем подумать с точки зрения, когда стартовать а, и подходить к разработке. Что еще? Какие-то основные еще моменты, которые надо помнить при применении DDD? Есть ли какие-то дополнительные паттерны, кроме контекста? Ну, вот есть? по тактическим, наверное, это основные. Угу. То по, есть... по тактическим? Ну, по, по тактическим их много. И они все довольно низкоуровневые. И, скажем так, такого mm -hmm. большого эффекта, как стратегически они не оказывают то есть там знаю... в принципе как-то демократизация то есть там можно применять собственные там решения то есть там это не сильно влияет ну, на общую архитектуру ну, или как нет влияет но это скажем так, на мой взгляд э на конечный результат оказывает не такое большое влияние К примеру там один из таких базовых э понятий есть сущность и есть э э на английском value object. В чем, в чем отличие? Что, допустим, сущность это э, то, что имеет собственную идентификацию. То есть мы изначально должны все вот наши термины из, из вот этого универсального языка, мы получили набор терминов. Мы их должны на какие-то программные конструкции разложить. Программные конструкции у нас на самом базовом уровне у нас их две. Это вот эти сущности и как бы значимые объекты. В сущности это то, что имеет идентификацию. То есть, вот если лежит у нас, допустим, каких-то два счета, их можно четко идентифицировать, они а два разных, потому что у них есть, допустим, какой-то входящий номер. То есть каждый счет будет отражен сущностью. А есть такое понятие, как, например, адрес. Адрес не, э, у него нет какой-то четкой идентификации. То есть адрес это набор параметров, набор значений, там, там, город, область, номер квартиры и так дальше. То есть, Если у нас будет лежать на столе два счета, в которых будет все одинаково, но разные номера, это два разных счета. Если перед нами будет два адреса, у которых будут значения там, города, квартиры, номера, улицы, все совпадать, это, два, один, это один и тот же адрес. И то есть нам надо, первое, все, мы, все вот понятия из предмолвился, мы разбиваем на, дво, ну, на два варианта. Есть, сущности и значит, значимые объекты. Вот. Сущности всегда обладают идентификатором, значимые объекты, они не изменяются, то есть иммутабельны. То есть каждый раз мы как бы заново создаем и устанавливаем значение вот этих параметров. И также они сравниваются, сущности сравниваются по идентификатору, значимые объекты сравниваются по набору полей, которые в них присутствуют. Угу. Вот. Это, это такие самые это самые базовые блоки. Дальше есть понятие агрегата. Вот. И вот угу. агрегат объединяет в себе, может объединять в себе одну или несколько сущностей и значимых объектов. И вот здесь основная цель агрегата, что для того, чтобы не нарушить корректное состояние связанных сущностей, мы оперируем ими через агрегат. Вот таким Одним из примеров, вот если мы возьмем заказ, мы разложим, вот есть заказ, у него обычно есть какой-то набор параметров, там, какой клиент, какая дата, и есть табличка с списком, допустим, товаров или услуг, за которые выставляется этот счет. То есть на уровне Сущности можно его разделить одна сущность это заказ и одна допустим сущность или значимый объект это строка заказа ну, то есть элемент этого заказа вот но работать с ними то есть с точки зрения как бы ну вот если мы посмотрим на реальный мир это вот один документ он целиком и с ним нельзя работать как вот мы нельзя работать отдельно с шапкой заказа и отдельно там со списком с перечнем там товаров которые в этом заказе так вот и вот суть паттерна агрегат подразумевает, что мы должны это объединить и работать с заказом только через этот агрегат. Допустим, если мы там, объектно ориентированные проекте программирования, то значит это будет какой-то класс, у которого будет метод там, добавить, допустим, элемент заказа uh -huh. или удалить. И все, и нет другого способа это сделать. То есть Мы не работаем с перечнем того, что указано в заказе независимо, как с какой-то там, как, ну просто как с табличкой. Uh -huh. Мы работаем целиком с заказом всегда, мы его целиком достаем Целиком применяем к нему какие-то операции и целиком его сохраняем, его состояние там, в базу данных или, или там, в другое uh -huh. какое-то хранилище. это понятие агрегата. Это понятие агрегат. Это как бы вот мы начали с таких самых, э, самых мелких, uh -huh. и вот пошло объединение. То есть агрегаты, то есть сущности и значимые объекты, э, при необходимости объединяются в агрегаты. И работа идет через эти агрегаты. Какие-то еще есть там? А, еще э, доменные события. То есть когда, э, когда над нашими вот агрегатами или сущностями будут происходить какие-то операции, вот хороший пример, да, на уровне интернет-магазина. Если, допустим, когда счет создан в интернет-магазине, вам на почту придет письмо. И вот э, DDD по такие вещи пред, э, предлагает реализовывать таким образом, что у нас есть, у нас есть счет, это агрегат. Когда этот счет будет зафиксирован, там, допустим, в базе данных, пройдут все проверки, и он зафиксируется в базе данных, а, то сработает событие доменное событие создания счета. Вот. И э, обработчик этого доменного события создания счета среагирует на, это, на то, что это событие возникло, и, допустим, отправит какое-то письмо. Если в этот счет будут внесены изменения, сработает другое событие, там, изменение счета. Изменение там, счета, или изменение цены, или изменение там, адреса доставки. То есть На каждое э, реальное событие из предметной области мы заводим соответствующее доменное событие у нас в коде. И мы ну, и реагируем на него. Итак, другими словами, общение между агрегатами происходит через доменные события. Окей, okay. еще какие-то есть или это основные? Ну, наверное, это основные. Ну, еще есть, еще есть понятие доменных сервисов. А, тут Идея в том, что не всегда понятно, как, к какой сущности или какому агрегату отнести ту или иную логику. Там, пример можно привести с ценами. У нас есть товары, на него есть цена. И вроде как бы значение цены можно отнести к товару. Но, допустим, у нас есть для разных поставщиков разная цена. Соответственно, вроде как нам надо отнести к поставщику. К поставщику. Но поставщик не может оперировать товарами, а товары не могут оперировать поставщиками. Вот. И ну, в таких случаях как раз вот такие вещи решаются через доменные сервисы. Доменным сервисом в данном случае будет, а, вот, допустим, если бизнес называет вот это «price list», это mm -hmm. какой-то документ, у котором указывается, для, на, по каким товарам для каких поставщиков цена. То есть мы создаем доменный сервис, называем его «price list». И задача price, вот этого доменного сервиса price list, «price list» как раз объединить вот эти сущность товар-контрагент и значение цены для них. И в этом же доменном сервисе будут описаны все правила, связанные с назначением цены и так дальше вся бизнес логика. А, я слушаю как-то, я как бизнес аналитик а, слушаю разработчика, и у меня возникает очень четкий такой а, взаимодействие. На самом деле вот все, что ты говоришь, оно уже было когда-то, да? И, моему ди попытка. Откать, начать это проектировать с точки зрения разработчиков это почему по твоему мнению произошло ну то есть почему вот куча всех тех методологий которые уже там по 20 лет существуют не дали разработчику ответов на все эти вопросы ну не знаю но возможно это происходит из-за того что просто разработчики вот они не знают о том, что это есть, но ну, может быть где-то uh -huh. в другом виде. Вот. То есть, если мы посмотрим на, ну, на то, чему обучают разработчиков, нет обучения, как реализовывать бизнес-задачи. Uh -huh. Есть как, как спроектировать там, базу данных правильно, чтобы она была производительна, как это должно работать. Есть, а вот как предметную скажем, область переложить в код, как смоделировать, разработчиков этому как бы просто не обучают. То есть у них не хватает вот этой информации. Вот как раз, ну вот призвано, как раз для этих целей служит, для того, чтобы немножко как-то соединить два мира. А на этом вот моменте очень интересно бы поразмышлять над несколькими вопросами. Первый – это почему разработчиков не учат этому и почему им приходится разрабатывать такие методики от кода к предметной области. А во-вторых, каким образом пересечь несколько методологий, которые существуют, а быстро и то, что сейчас пришло, как пересекаются, к примеру, БОБОК и Диди, и есть ли там общие грани, которые надо пересечь. И каким образом уже существующих масс нотаций и описаний, там, DFD, UML или BPMN, как они должны ложиться в DDD. Над этим всем предлагаю подумать. Если у вас будут вопросы, комментарии.